Борисович, у вас в чате пожалуйста. есть вопрос, обращение к вам. Ответьте, пожалуйста. Будем э, двигаться дальше. У нас последний доклад. Спасибо вам большое. Угу. И сейчас у нас выступит э, Ольга Юрьевна Жукова. Лексические и структурно-стилистические особенности вепских заговорных, или заговорных, как говорит э, Ольга Юрьевна, текстов от укуса змеи. Кульверно научили русисты да. Пожалуйста. <клев _с2> Спасибо. Вепской заговорной традиции среди произведений лечебно-магической направленности выделяется значительное число текстов от укуса змеи. По-вепски они называются «маден кокейдусос» или «гаден кокейдусос». Это говорит о чистоте таких случаев, Укуса змеи и подтверждаемая также наличием различных профилактических ритуалов по защите от змей по обрядовой практике вепсов. При укусе змеи было принято обращаться за помощью к знающему человеку, который прибегал к магическим действиям с произнесением заговора. Анализируемые тексты в большинстве случаев имеют отличную от других заговоров структуру. Вовсеместно у вексов распространены заговоры, выстроенные по схеме, характерной для, для соседствующей русской традиции, состоящие из зачина, который общий для большинства текстов, основной части, также называемой эпической или сюжетной. В ней дается описание места, где происходит встреча со сверхъестественным существом, которое помогает или у которого просят помощи. И в конце идет закрепка или фиксация. Заговоры от укуса змеи имеют иную структуру, в которой выделяется обращение к источнику боли, болезни, угроза, изгнание болезни или требование забрать боль. Возможно, подобные тексты представляют собой более ранние формы традиции, что подчеркивается также наличием в них выразительных языковых средств, характерных для древнейших пластов народно-поэтического творчества близкородственных народов. В текстах фиксируются обращения, выраженное иносказательными именованиями, метафорические. Шихерич Вихерич, Эйда паюсар, кандуйден Кандуй онзиден Ондустей, Шипящая, Свистящая, Подзаборная полоска Ибовой коры, Пни скребущая, Дупло разоряющая, Представленный отрывок текста демонстрирует стремление языка завоговора к использованию традиционных, стилистических и изобразительно-выразительных средств, таких как аллитерация и повтор, а также вкрапление метафоры. Начальное созвучие слов или аллитерацию, свойственную поэтике устно-поэтической традиции прибалтийско-финских народов связывают с устойчивым ударением на первом слоге в этих языках. «Кандуй или паха паюсар, злая полоска ивовой коры, именуют змею в вепских заговорах, подбирая слова по начальному созвучию. В этнографических работах отмечено, что гибкие ветви ивы могли ассоциироваться у вепсов со змеей. Но на наш взгляд не сами ветки, а скорее полоски ивовой коры, которые заготавливали. Они имели серый с одной и коричневатый с другой стороны цвет. Ведь в тексте заговора употребляется слово паю это именно ивовая хара, а не райд или рейд. Ива, зафиксированная у всех диалетных групп вепсов. Основой для образования обращения к змее могут выступать и дескриптивные глаголы со значением шипеть, шуршать. Дает шахей дает, шиферич вихерич. В другом тексте к змее обращаются тюхы кера Керейне, плохой или пустой клубочек. В подобных текстах наблюдается желание избежать употребления прямой лексемы змея, что может быть связано с неким запретом на произношение имени или являться примером особенности фольклорной речи. Другие заговоры используют в качестве обращения перечисление змей различных видов, где главной отличительной чертой становится цвет змеи. Муст мадо, рускет мадо, кирю мадо, пакуйне мадо, паскич мадо, курдыш мадо. Черная змея, красная змея, пестрая змея, желтая змея, змея медянка, глухая змея. Подобное явление, так называемое нанизывание цветов, встречается в заговорах разных народов, когда с одним предметом употребляют разные цвета в одном и том же тексте. Отмечается, что само перечисление цвета уже воспринималось как некое магическое воздействие, а сведенные в одном тексте цветовые эпитеты создают некий негативный подтекст. По мнению следователей, этим примером Приемом достигается некая упорядоченность и конечность, свойственные вообще культуре и противопоставляющей ее природе. Этнограф Ирина Юрьевна Винокурова предполагает, что у Вепса могла существовать классификация, выделяющая виды змей по цвету кожи. Чаще упоминаются четыре вида – черные, серые, медные и пестрые, которые представляют собой обитающие в таежной зоне семейство обыкновенных гадюк с сильно варьирующейся окраской. Слово «мадо» – «змея» – фиксируется в, заговорных, в заговорах западных вепсов Подпорожского района Ленинградской области. Хотя в разговорной речи на этой территории преобладает Алексея Магад – «змея», обладающая славянскими корнями. Она была довольно давно заимствована вепским языком из русских народных говоров. У восточных вепсов, это Бабаевский район Вологодской области, записан следующий рассказ о том, как женщину укусила змея и ее лечили заговариванием. Хян минин мадон кокайдуст абуч. Муст кю, хах кю, киргяук кю, койвускоди кю, васк айда коч эло, паха, мяно маха. Перевод вы видите на экране. Интересен момент употребления разных слов со значением «змея» в бытовой речи информанта и в фольклорном тексте. И мы это наблюдаем у разных групп вепсов. «Лексема Q» с семантикой «змея» зафиксирована у белозерских вепсов, а также ее измененный вариант «кия» – «кихи» выступает в заговорных текстах северных вепсов. Следующий пример. Кия, кия, кия, кайня, хах, кия, болгет, кия, кирдяв, кия, муст, кия. Любопытно, что текст озаглавлен "Гадом пухик". Опять мы видим, мы видим разные элексемы в разговорной речи и в партнерном тексте. Далее, за обращением к змее как источнику недуга следует угроза или требование забрать недуг. Угроза зачастую выражается мотивом уничтожения дома, место обитания змеи и ее семьи. Мина синун кодин тедан, синун коди корбез, перт синун пенсхас. Мина тедан синун кай кугжомат и кадакжомат, мина синун кай и кадакжомат и синун поигит кейкит пута. Уничтожить змеиную семью. Тразятся при помощи сжигания, меня синун кодень путан тухкан пястан туллижела. Другой текст меня тедан меня тиден кодин, тедан меня тиден Канзан, тедан меня тиден лапсить, путан меня тиден кодин, путан меня тиден лапсить. Заговорный мотив отражен и верованиях Фепсов о том, что убитая змея должна сжигаться в огне. В своем завершении заговорный текст может иметь различные варианты. Это и требования от катагас и четой кокеидус, заберите обратно свой кус, и отгон болезни, маха. уходи в землю. Используется также традиционная закрепка, Игекс, Кекс аминь или аминь аминь амень. Закрепка фигурирует как в текстах, выстроенных по первому типу структуры, а также и в этих встречается. Таким образом, верпские заговорные тексты от укуса змеи, отличающиеся структурно от большинства произведений жанра, представляют собой более древние формы заговора, имеющие в основе логические представления и демонстрирующие архаичные выразительные средства устно-поэтической традиции. Спасибо. Ждать переводы? Нет, нет, хорошо, что можно было послушать живую вепскую речь. Спасибо большое, Ольга Юрьевна, за очень интересный доклад. У нас тут в зале есть вопросы, наверное, с зала начнем. Давайте, так, Игорь Владимирович. Хорошо, я Благодарю вас за, за интересный доклад по весским заговорам. Вот, у меня вот два два, выше два, два, два, два, а, вопроса. Вот а, первая группа заговоров да, скорее всего связано, да, с, с, с подражательной лексикой, да? Как, как вы считаете, да? Связано это ]ía? с тем, что как бы, вот, как бы заговорщик разговаривает с змеями на одном языке. Почему используют pitch... вот эти звукоподражательные да. глаголы? Да, да, да. Возможно, да, он переходит да, на язык змеи, да, возможно. Интересное очень а -а -а. замечание. А, -а, kans, <exiting> <diode> а вот второй вопрос связан с перечислением змей разных цветов. Это связано с, как бы с текстовым выдаванием разных. С чем это связано? Но вот этнографы, да, Ирина юна Винокурова занималась э, животными, да, в мифологическом представлении вепсов, и она э, это относит к такой народной классификации, то есть о том, что, пишет о том, что вепсы делили змей по цвету их кожи, да, они так и выделяли, выделяли, что есть черные змеи, есть серые змеи, есть пестрые змеи, и все они в итоге это вид гадюк, которые как в наших лесах как раз и проживает, вот. А с позиции фольклорной, да, фольклористики, все-таки нельзя все объяснить только представлениями. Есть некие законы языка фольклора, и в том числе и в заговорных текстах, используется именно вот этот прием, когда а, перечисляются разные цвета, и не только, так как он используется не только в текстах от укуса змеи, в данном случае вот это нанизывание цветов, перечисление змеи разных цветов, а, также и в заговорах от сглаза перечисляется цвет вот этих глаз, урочащих глаз, которые наносят этот глаз, и также они перечисляются. Белые глаза, серые глаза, черные глаза и все вы. И в э, принято считать, что вот как раз перечисление всех, во-первых, ты выстраиваешь защиту, наверное, от всех глаз, да, и произносишь защитный заговор э, от всех глаз. Ну и э, вот я говорила о том, что э, существует мнение исследователей, когда ты их перечисляешь все, то получается некое слияние всех цветов дает вот такой, в принципе, негативный, негативный подтекст, несет. И э, заговор призван э, как раз оберечь человека да, от этого негативного влияния. Поэтому их необходимо все произнести, все возможные варианты цветов, которые и дают вместе такое э, негативное влияние на человека, Да. Нет, это не только для вепской традиции. Нанизывание цветов, этот прием вообще в фольклористике используется, в фольклорных текстах встречается, и в фольклористике описан он. Это встречается, например, в Ижорске, в... так, так я сейчас вам скажу, в удмуртских, в удмуртских заговорных текстах, именно тексты от Сглаза, Встречается именно этот прием, он там как раз был описан, и я, когда посмотрела, эти, познакомилась с этими работами, оказалось, что у нас вот очень близкие темы. Ольга да. Юрьевна, спасибо большое за доклад. Хорошо. Я хотела вот спросить, вот на первом слайде у вас была, я так понимаю, информант, баба Дуся, да, насколько помню ее зовут, она, да. она была приведена на этой фотографии как информант, который тоже говорил, вам бы сказал, какие-то заговоры. И там еще я видел на балках, на столе. Она тоже использовалась как то в этих заговорах или это просто фотография? Да, это фотография из экспедиции к Южным Вепсам, которая была два года назад. Действительно, это один из моих информантов, с которым я беседовала по данной теме. И она знающая была женщина, к сожалению, уже умерла. Она была знающая женщина, но разговорить ее было сложно. По глазам было видно, что она много чего знает, но как раз текст от заговорный текст от укуса змеи она мне рассказала. Я его записала. Поэтому да. переда. Да, ну передача это немножко другое, когда передают знания, скорее всего, она просто поделилась информацией. А палочка это она с ней ходила здесь без всякого символизма. Она подошла к скамеечке. Погода была хорошая, была в август месяц, она так положила ее на стол перед собой. Получилась такая фотография. Сергея Борисовича вот о преданиях южных о, о, о литовцах. Богов. Когда мы ездили в экспедицию с эстонцами в 2016 году к Южным Вепсам, как раз-таки к эстонцам было какое-то отношение не очень дружелюбное. И не знаю, связано это, с, скорее всего, это не связано с этими преданиями, но вот сын этой бабушки нас эстонцев не пустил, а пустил только меня. Конечно, он мотивировал тем, что они типа атовцы. Вот, но вот как-то, не знаю, может, какие-то параллели найти в этом или, или нет. Но вот было интересно, что не, не первый человек, кто очень осторожно как гриб, относился. Скорее всего, просто к иностранцам. И я не скажу, что это подсеместное явление, это, скорее всего, просто вот такой человек попался. <таспределительное> Но я была в... Да? Ну и потом... В вашей компании были мужчины, да, мы были в экспедиции вместе с Лаурой, нашей Сирогузой, она иностранка, она была вместе со мной, и нигде мы не встретили какого-то негатива и нежелания общаться. Ну, может, быть, потому что я общалась больше, потому что я, наверное, общалась на языке, она рядом со мной больше слушала, я задавала вопросы, но мы, конечно, с таким не встречались. Когда разговариваешь с ними на языке, который они понимают, они, конечно, идут на общение очень... Легко и гораздо быстрее. Я бы записала гораздо меньше материала, если бы я с ними беседовала на русском языке, и гораздо меньше узнала. Потому что очень много да, очень много узнаешь, просто долго беседуя даже на отвлеченные темы. Поэтому в экспедициях надо всегда запустить с временем, долго работать с информантами, желательно работать на языке. Еще будут вопросы?